Психология отношений между мужчиной и женщиной. Как построить счастливые отношения. Психология счастья, видео номер 29. Привет всем, меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодня я буду рассказывать о том, как построить счастливые отношения, как создать счастливые отношения. Есть пять вещей, которые вы можете делать очень легко в своей жизни – и чувствовать себя счастливым. Давайте начнем. Правило номер один это говорить «Я чувствую себя». Вместо того, чтобы говорить «Ты меня обидел», «Ты мне нахамил», «Ты мне нагрубил», «Ты меня не поняла», «Ты вообще во всем виновата», нужно говорить «Я». «Я себя чувствую несчастной», «Я себя чувствую обиженной», «Я себя чувствую оскорбленной». То есть, когда вы, например, ссоритесь со своим партнером, или если ваш партнер сказал что-то вам неприятное или обидное, вместо того, чтобы говорить: "Ты мне сказала вот это вот это, и ты на меня наехал, и ты меня обидел", нужно сказать: "Знаешь, когда ты так говоришь, я чувствую боль. Мне больно. Знаешь, когда ты так говоришь, мне неприятно. Знаешь, когда ты так себя ведешь, я чувствую себя оскорбленной". И таким образом вы не обвиняете этого человека, вы о своих чувствах и это вам поможет создать э, поле основу для дальнейших э, разговоров для того чтобы обсуждать с партнером и находить общие пути решения для того чтобы э, не ссориться дальше не усугублять конфликт а решать его Правило номер два, как построить счастливые отношения, это учиться слушать. Очень часто в отношениях человек хочет сказать про себя, хочет иногда оправдать свою точку зрения, иногда доказать свою точку зрения, иногда просто о чем-то рассказать, не слушая мнения партнера. И вот а, золотое правило в отношениях, это научиться слушать. Когда вы научитесь слушать, и вы сможете слышать, что вам говорит ваш а, любимый человек, тогда очень много разногласий, они уйдут сами по себе, потому что вы сможете лучше понимать, почему человек сказал так, почему человек сделал именно это. Вы будете слышать человека и понимать, что происходит. И очень много недопониманий, обид, они просто уйдут сами по себе. Это также отличный а, совет, как уменьшить количество конфликтов в отношениях. Третье правило, как построить счастливые отношения, это быть благодарным. Элементарно говорить спасибо. Говорить спасибо, что ты позвонил мне и предупредил, что ты задерживаешься. Или спасибо, что ты напомнил купить молока. Очень часто в начале отношений мы восхищаемся партнером. И мы очень часто говорим спасибо, иногда даже не напрямую спасибо, а вот нашим вдохновением таким взглядом, восторж, восторженным взглядом, восхищением. Но а, проходит какое-то время, несколько месяцев, лет, и какие-то вещи они становятся обыденными. Мы привыкаем к тому, что, а, например, нам девушка или мужчина делает кофе каждое утро, мы привыкаем к тому, что партнер заботится о нас, мы привыкаем к тому, что партнер всегда предупреждает, когда он задерживается с работы, и мы забываем говорить спасибо. А это такая маленькая вещь, которая сделает отношения намного теплее, потому что говоря «спасибо», вы говорите «мне важно твое внимание, я вижу, что ты обо мне заботишься, я ценю то, что ты делаешь, я счастлива, я рада, что рядом со мной есть ты и о том, что ты уделяешь в своей жизни для меня время». Спасибо, оно кажется банальным, но оно так много значит для отношений. Поэтому не забывайте благодарить своего партнера, когда он делает какие-то вещи, которые, может быть, даже незначительные или обыденные. Правило номер 4, как построить счастливые отношения, это быть частью жизни партнера, участвовать, быть включенным в жизнь вашего партнера. Об этом я более подробно рассказываю в своем видео, которое называется как влюбить в себя мужчину. стопроцентный результат. Я рекомендую посмотреть это видео и мужчинам, и женщинам. И об этом пункте быть включенным в жизнь партнера, это пункт номер 3 из 7. Я говорю чуть больше. Очень важный пункт, посмотрите видео, ссылка будет внизу. Не буду повторяться, двигаемся дальше. И правило номер 5. Как построить счастливые отношения. Это создавать что-то вместе, пробовать новые вещи. А, возможно, сегодня вы с партнерами решите пойти по новой улице. Возможно, вы решите заняться новым спортом. Возможно, вы решите записаться на какой-нибудь вместе кружок рисования или кружок а, бальных танцев. Пробовать разные вещи а, – это принесет ваши отношения искру, это обновит ваши отношения, ваши отношения начнут дышать по-новому. А вы, возможно, узнаете что-то новое о своем партнере, о котором вы не знали на протяжении, может быть, даже нескольких лет. Вы, возможно, узнаете что-то новое о себе и о ваших отношениях. Вообще, как бы пробовать новые вещи, делать что-то вместе, это очень классный совет на начале отношений. И когда отношения уже более длительные, более долгие. Потому что в начале отношений через совместную деятельность снимается очень много каких-то неудобств, дискомфорта. И вы узнаете вашего партнера, вы что-то создаете вместе. А когда вы уже знаете человека на протяжении многого времени, многих лет даже, тогда вот эти вот новые совместные какие-то виды деятельности, они приносят такой ажиотаж в отношении, такой вкус в отношения, как будто бы что-то, что-то такое новое, трогательное. Вот как только вы когда познакомились, у вас были эти чувства, и вот за счет пробования новых вещей вы как будто бы возвращаете эти чувства, и каждый раз у вас появляется в отношениях новое дыхание. Итак, мы разобрали пять правил, как создать счастливые отношения. Также а, есть пять правил, как создать длительные отношения, как сделать так, чтобы отношения были теплыми и любящими на всю жизнь. Также пять правил, я ставлю ссылку внизу, пожалуйста, посмотрите. Очень простые правила, очень важные, особенно для тех, кто в отношениях уже длительный период времени, и возможно по какой-то причине уже чувства угасли. И вот как поддержать эти эмоции, эту страсть в отношениях, как поддержать эту теплоту, заботу и любовь, это как раз второе видео, как создать длительные отношения на всю жизнь. Ссылки будут внизу. Обязательно посмотрите мои плейлисты. Я сделала специально отдельный плейлист для мужчин о женской психологии, о женских страхах, о том, как влюбляются женщина, как правильно говорить комплименты женщинам, что говорить и как ее заставить в себя влюбиться. И также отдельный плейлист для ой, для женщин о мужской психологии. О том, чего боятся мужчины в отношениях, для чего вообще женщина нужна мужчине, как говорить комплименты мужчине, как благодарить мужчину. Ссылки будут под этим видео, обязательно посмотрите. А сейчас поставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Поделитесь им со своими друзьями в ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И спасибо вам за то, что смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.